Получить дополнительное образование, уши, повысить свою квалификацию. И также я хочу вас пригласить посетить наш фонд. У нас до 30, -30 июля проходит реабилитация для слепых. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.